Всем привет! Вы на канале ⁇ Как заработать в интернете ⁇ И в этом видео я вам сейчас покажу новый экран, на котором можно зарабатывать 6 разных криптовалют. Также перед началом данного видео всем рекомендую посмотреть вот это вот видео за 5 миллиардов продаж. И кто захочет, может здесь зарегистрироваться. И когда будет запуск, здесь будет заработок. Вы установите расширение, вам будет капать чуть более 1 доллара каждый день. Какой минимальный вывод, я еще не знаю. Всем рекомендую посмотреть вот это видео. Оно идет 48 минут, но оно того стоит. Итак, переходим к самому крану. Как видим, здесь есть вот автоматический кран. Каждую минуту, если у вас есть энергия, кран раздает вам вот 15 токенов. Далее. В этом кране, как и на всех кранах, есть достижения. Сейчас я закрою вкладку. здесь вот достижения также вот есть таблица рефералов реферальная программа здесь на 20 процентов здесь есть еще это ручной экран на ручном экране можно зарабатывать каждые три минуты по 40 токенов и если вы ежедневно будет что заходить у вас еще будет вот бонус к сбору если вы ежедневно будете посещать данный экран. Здесь нам нужно разгадать антибот. Итак, антибот разгадать. Нажимаем вот ОСО, потом СОС, ИЗУ и разгадываем Капчу. Разгадываем Капчу и нажимаем собрать свою награду так 40 токенов мы получили минимальный вывод отсюда 1000 токенов я их уже насобирал есть еще здесь вот птс рекламка просматриваем сайты которые люди рекламируют вот такие экраны я вам рекомендую для заработка и также для рекламы своих каких-то проектов так также на, ну, на этом кране можно заказывать рекламу. Кто занимается вот заходим сюда или вот, делаем сначала депозит, потом рекламу дать или заказываем рекламу. И вот здесь ваша реклама будет появляться вот этих вот в ПТС. -ках. Вот каждые 15 минут, точнее 15 минут, 15 секунд мы посмотрели, точнее 7 секунд мы посмотрели и зарабатываем вот 40 монета я вот таким образом я два раза выиграл в конкурсе сейчас жду выплат только выплата не поступит я сниму видео как я выиграл второй раз в конкурсе я надеюсь мне там выплата придет если вы смотрите меня то вы знаете о чем я говорю это кран лайткоин что-то компьютер подглючивает немножко. Много всего открыто, как всегда. и так вот собрали мы 40 монеток. Давайте сейчас перейдем на приборную панель и сделаем вывод. Так как данный кран, он платит сразу же на VOZP. Нажимаю на dashboard. У меня вот на балансе 1260 токенов. Так скажем монеток. И здесь можно выводить вот биткоин, лайткоин, дэйкоин, трон, солана и фейера. Нажимаю вот здесь трон. Получается 1260 монеток 0211 trx трона. И сюда нам нужно вставить адрес, кошелька Tron. Перехожу на Нажимаем здесь вот на депозит, ищем здесь троны, вот мой кошелек трона, переходим на кран, вставляем, нажимаем вывести. Так, good job, есть такое дело, переходим вот на криптокошелек VoxetPay, панель управления. смотрим вот она выплата кранчик платит и довольно-таки жирно вот э, 0 211 трона 3 февраля эти троны я насобирал ну, буквально я не знаю там за 10 минут я прокликал короткие ссылки вот если мы зайдем вот в достижение также у вас вот сейчас я покажу вот, когда в достижение зайдем я вот прошел 7 коротких ссылок и 6 сборов с крана сделал. Еще здесь вот есть какие-то предложения, но они разблокируются на 10 уровне. Ежедневно будете посещать данный кран, у вас уровень будет здесь повышаться. Вот здесь, видите, я вот на первом уровне. Когда вы дойдете до 10 уровня, откроется вот, вот это вот предложение. В общем все по данному крану, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании, переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом у меня все, всем желаю хороших заработков, всем хорошего настроения и всем пока.